Я приветствую тебя на своем канале тараторка тема у нас сегодняшнего расклада звучит примерно так расклад на сон да? вариантов будет 10 кого интересует какой-то сон который приснился недавно или который мучает вас давно который вы не можете расшифровать но вам интересно да что он за собой нес а, и, и, и также могу сказать, а, что на каждый сон у нас будет рассчитан одна, рассчитана одна карта. А, ну, в некоторых вариантах, да, для смотрящих, а для некоторых проиграется, да, там, ну, несколько вариантов, да, это как продолжение одного и того же. А, возможно, я буду что-то докладывать, а, но... Буду кратко по возможности, да, не забываем подписываться на канал, да, ставить лайки, оставлять комментарии. Мы начинаем. Давайте первый сон. Первый вариант, что вам принес сон. Сон у вас, я могу сказать, сразу необычный. Ну, даже если он у вас был такой немножко туманный, вы не все запомнили в этом сне. Но после вкусия, да, когда вот вы проснулись, он оставил такое, ну, странное, что ли, какая-то недомолвка, но вам, у вас было чувство такое, что это было важно. Там, то есть была какая-то информация вам дана, да, но она была завуалирована, и вы, возможно, ну, до сих пор отгадаете, в чем, в чем заключался смысл, да, в чем суть была этого сна. Ну, я могу для некоторых а, сказать, что к вам приходили ваши предки, а, ваши наставники, да, из астрального плана, а, может, духи рода, которые на вас имеют какие-то, вернее, возложили на вас какие-то ожидания, да, свои по поводу вашего предвидения, да, видения, то есть вашего некого дара, да, который а, идет непосредственно от них. То есть это какая-то сила, которая была передана вам по роду. А, для других это могу сказать так, что если вы начинающий практик, то, скорее всего, к вам приходили какие-то сторонние люди, ну, не люди, скажем, сущности, да, которые решили заявить о себе, возможно, с целью того, чтобы вы как-то пошли в их сторону, да, пошли за ними, то есть в качестве ученика, да, то есть это как потенциальные учителя. Но для таких ребят я могу сказать сразу, что обещать вам могут с три короба. Да, не надо вестись э, на первых встречных поперечных. У вас должно внутри быть полная э, гармония, да, при таких вот э, явлениях во снах а для всех остальных, да, которым, э, которые вот уже ну, более менее разобрались да, в себе, в своих состояниях, э, кто уже давно в теме, что называется, э, возможно, вы давно э, ну, как-то объяснить. Ну, занимаетесь распознаванием знаков через сны, да, то для вас, в принципе, это будет скорее означать то, что, ну, начался сезон работы, да, то есть вам нужно прикладывать усилия в реальной жизни для того, чтобы получить свои дары, да, то есть... Это как фермеры, которые по весне, по лету работают, да, а осенью уже собирают урожай. То есть для вас это был сигнал для того, чтобы начать развиваться да, или продолжить в удвоенном темпе. Вот такой вот вариант. Первый мы продолжаем. Второй вариант, что сон принес вам. Смотрите, здесь могу сразу сказать, что для некоторых это, возможно, было какое-то, ну, в реальном времени, в реальном мире, да. Вы ожидаете каких-то, для некоторых, вы ожидаете для ну, какие-то новости. Да, связан непосредственно с вами, да, и вашим благополучием, связан с другими людьми, там, на работе или еще где-то в семье, да, с дальними родственниками, с ближним кругом каким-то, да, ну, то есть люди, с которыми вы постоянно взаимодействуете, а от них вы какие-то новости ждете, да, важные для вас, возможно, да, и карта предупреждает вас о том, чтобы вы не... Сильно не обольщались а в плане ожиданий, да? То есть тут как бы серия ожиданий реальность. А сон сигнализирует, то есть он вам показывает, чтобы вы были наготове, чтобы вы не сидели, не ждали чего-то, да? А, полагались на себя. То есть это предупреждение о том, что все в твоих силах, все в твоих руках. И будь как бы... Наготовишь, что называется. Еще у меня был, был момент, сейчас пока вот вам рассказывал, вот масля ушла куда-то, сейчас вспомню, если... А ну, это связано в любом случае с каким-то ожиданием. Смотрите, есть еще карта, вот это вот может, а -а она может еще сигнализировать вам о том, что -а против вас -а -а будут выдвинуты какие-то обвинения, да. Ну, или, ну, не прям так жестко, если, то, скорее всего, это вы услышите о себе не очень лестное чье-то суждение, через, возможно, третьих лиц, то есть для вас это будет полным, полной неожиданностью, но тут карта говорит о том, что будь, будь внимательна, будь внимателен, что-то вот с этим связано, связано с ближним кругом, скажу так. Это может быть как с работой связано, так и с родственными какими-то узами, да, это. Не говорит о том, что нужно, знаете, там за, ну, э, искать э, тайный подтекст, смысл, сказанный, во, сказанный для вас э, в каждом человеке, да, и в каждой фразе. Нет, тут именно старайтесь фильтровать, во-первых, свой базар, ну, свои слова. Да, чтобы жёстче, конечно, не звучало. И потому что эти слова могут вам потом вернуться, да, с очень неприглядной стороны, да, о вас самих. То есть вы действительно не так имели в виду. То есть, да, если вы что-то э, сказали э, и увидели какие-то ми микро-мимические, да, вот э, на людях э, изменения, да, в в мимике лица там, и всё, всего остального, сразу постарайтесь объяснить, что вы конкретно имели в виду, чтобы не было предубеждения на вас счет и вот этого вот, вот этого всего, потому что, ну, что-то карта об этом тут говорит. То есть это предупреждение о какой-то против вас. Истории. Наверное, так я выражусь. Ладно, на этом с вами я заканчиваю. Третий вариант, что у вас королева земли. Так. Тут как раз ä, говорится о том, что у вас какие-то домашние хлопоты могут быть, да, связанные с семьей или с бытом. Для некоторых это будет сигналом для какого-то большого, для начинания какого-то большого дела. То есть у вас открыта дорога для какой-то реализации, самореализации. Да? Прямо вот, прям конкретно вам тут говорят о том, что иди, ничего не бойся, у тебя все получится. Вот об этом тут речь идет связано почему-то еще с семьей в плане каких-то покупок, возможно, да, ну, достаточно небюджетных, скажем так, да, или связано еще, может быть, с каким-то планированием вот этих покупок или, ну, вот, все, что связано с деньгами, да, возможно, кто-то собирается в отпуск, да, и вот это все э, не знает, не, ну, не может понять, когда лучше сделать, но сон вот об этом тут э, говорит. Для некоторых э, смотрящих еще информация такая, что пора, пора полюбить себя, пора вложиться в себя, ты не, э, не, на, не на улице нашла, да, пора купить себе, обновить одежду, сходить на какие-то курсы. По улучшению себя, ну это все, все это связано именно с вами непосредственно хватит забивать болт, короче говоря, тут об этом речь идет, может быть еще это для некоторых может прийти во сне, да, для некоторых пришли во сне в обличии ваших по женскому роду, да мать, сестра, там тетя, бабушка, там еще кто-то, да, вот именно, чтобы вы там не увидели, да, какое бы оно после, после вкусе, ну, вот этот сон не нес, информация именно положительная для вас, вот. Если, если именно только в, во сне вам, ну, вас сильно, вы, вы сильно бы не испугались, ну, как, как бы сильно вы не испугались, э, не думайте, что вам это несет какой-то негативный подтекст, наоборот, это все говорит о, о самоценности, да, о вас как женщины, в частности, вот кто женщина, да, э, смотрит сейчас. Если вы мужчина, то, скорее всего, это просьба о какой-то не знаю, сходить, э, свечку поставить, да, и вот это все, ну, вы знаете, да, могилку поправить, ну и так далее, в общем, об этом тут речь. Дать дань, э, уважение, да, э, своим э, предкам по, женский, по женскому роду, скажем так, и э, начни себя в плане изменений, да, то есть через тебя идет энергия, тебе нужно... Тебе нужно, то есть ты пополняешь, э, вернее, твоя семья, она улучшается, и в нее приносятся энергии, все новые вот эти вот возможности э, строго сейчас через тебя, а э, у тебя ресурса не хватает, потому что ты про себя забыла. Вот тут об этом речь. Не знаю, сделайте себе выходной там, э, или возьмите отпуск. Вложитесь в себя, сделайте себя красивые, ухоженные, не знаю, там на ноготочки, на массаж, но ну, вот это все, короче, про это вот тут речь идет. Так. С вами я закончила. Четвертый вариант. Что у вас тут? Карта Солнца. Ну, тут какая-то энергия к вам приходила во сне, да, колоссальная энергия, могу так сказать. Особенно для эзотериков, да. Если вы не эзотерик, а просто, ну, просто любите расклады, и вам просто интересно, что вам за сон приснился, то тут речь идет о том, что э, грядут очень э, перспективные перемены достаточно колоссального масштаба, да. То есть одно за другим придет к вам в вашу жизнь, и нужно готовить быть к этим переменам. Не протупить в каких-то моментах. Ну, да, жестко, ну, вот это так. Как бы лови удачу за хост, тут об этом, да, речь идет. Для практиков тут, в принципе, что я могу сказать, это какой-то период трансформации, сон это нес информацию. И это какой-то новый уровень, связанный с более высокими материями. Но тут для практиков важно э, иметь в э, под, подсознании вот эту вот истину, да, внутри, что э, это все еще путь, оно, и он будет продолжаться. То есть это не какой-то потолок, после которого все уровень бог, нет, нет. То есть нет, не, не должно быть внутреннего вот этого эгоизма по отношению к силе, вот понятно? Тут об этом речь. На этом я, наверное, с 19 на солнце закончу. Давайте дальше с пятым вариантом будем разбираться, что у вас во сне. Королева воды. А Чувственная сторона тут уходит. Смотрите. Чувственная сторона. Но мне от этой карты, если честно, холоду, холодом морским повеивает. Да? Возможно, вы ищете в реальной жизни спокойствие. Да? Карта об этом говорит. Вам не хватает вот этой стабильности, эмоциональной какая-то нервозность у вас присутствует. И, возможно, через сон вы как-то ищете вот это вот островок спокойствия да, внутри себя. Для других может быть также, что вам во сне приходили Усопшие. Но тут э, информация такая, что, знаете, э, двоякая немножко ситуация. То есть бывает, что под, э, под личиной, да, вашего близкого к вам приходит какой-то вообще, ну, какая-то левая сущность. Вот. Э, меня почему-то э, вот этим видят. Э, для некоторых, да. Я думаю, вы поймете, сможете различить, что, ну, там зерно от плевел отличить, да. Поэтому я бы вам посоветовала заняться своими защитами, стараться поменьше, да, распространяться про свои проблемы, в частности, постараться найти какое-то, знаете, позитивное для вас. Занятия, мероприятия, да, там, где вы сможете как-то выплеск. вот этот свой нестабильный, ну, не знаю, где можно проораться, не знаю, или зарядиться, наоборот, энергией. Ну, тут у каждого по-своему, да, на себя примеряйте. <сошее> некоторым нужно спокойствие, некоторым нужно просто выплеснуть стресс. Тут об этом, именно чтобы... Не через разговор, а через какое-то действие непосредственно, да, где вы будете участником. Вот об этом сон может еще говорить. Для других, для других еще, для некоторых, да, из вас может быть информация такая, что нужно как-то свою вот эту женскую сторону, да, немножко прокачать, что ли. Потому что через нее к вам вы получите некое, некую стабильность, да, именно через проявление себя и вот этих своих женских качеств, Я не знаю, начать, возможно, с макияжа там, да? например, водных процедур, да, опять же, массажа там заняться своим телом. Это очень важно, потому что для некоторых это именно касается здоровья, то есть что-то что с э, жидкостями связано, короче, вот, с, э, с водой. Вот, э, нужно пересмотреть вот это вот, да, немножко, вот на солевой баланс, да, если по части здоровья, то есть вот об этом надо еще заботиться. Вот об этом карта. Так, мы переходим к шестому варианту. Какой сон у вас? А вы знаете, вы тут, Верховность жрецов, да, вышла, вы тут блуждаете по реальностям, да, по мирам, и как, захотела сказать, как ворон, как филин, я не знаю, то есть как птица. То есть вы на одном месте не сидите, да, а вы проявляетесь во сне, то есть вы как смотрите фильм, да, про разное кино, я не знаю... Разные сюжеты. и Вы все их наблюдаете с какой-то... Ну, как вот в кино смотрите, да? С, с, вот где оператор снимает. Ну, вот он отдельно, допустим, героев снимает. Э Какие-то сцены, да, сня связанные с ними. Но вы там не являетесь э этими непосредственными героями. То есть вы немножко как-то со стороны на это смотрите. Как вот... Э ну, как зритель, да? Но при этом, как непосредственно участник, тут об этом речь. Для чего это вам приходит во сне? Потому что это бессознательно происходит, я тут вижу, да, у вас как, куда течение, скажем так, приведет туда вы как бы движетесь. Это нужно для того, чтобы вы и, то есть как мудрец, да, как жрица верховная, вы... Видели со всех сторон, допустим, одну и ту же ситуацию, да, то есть не занимали какую-то узкую позицию, да, и на, на нее только одной опирались, а чтобы у вас было полное понимание всей вообще ну, всей ситуации в целом, да, это не, а не так, что вот один свою линию гнет, и вы э, таким образом себя как-то в оковы за. Заключаете. Поэтому вам тут опыт именно эзотерически приходит, да. По шестому варианту, чтобы вы непосредственно как-то обогатились духовно и зрительно, да, через вот эти образы, которые к вам приходят в путешествиях. Сила, сила тут про силу, короче, речь идет про вашу, про развитие активное сейчас, в данный момент, вот пока вы сны вот эти, вот видите. Ладно, продолжаем. Так. Седьмой вариант. К некоторым могли приходить ваши бывшие партнеры во сне, да? какой-то такой позиции, доминантной серии, то есть, вы там закрываете дверь, у вас уже никакого общения в реальной жизни нету, да, а вам во сне там, вы, вы допустим, кино свое смотрите, да, и к вам тут бац, и с ноги просто с петель дверь какую то вот в сон вашу забивает и приходит вот этот бывший или бывший, да, и начинает говорить о том, что вернись, то есть, да, в приказном тоне, да, в повелительном наклонении. То есть тут для некоторых так еще может говорить карта. Для других может быть как тоже пришел к вам некий дух из астрального плана, это... Что-то древнее. Это может быть связано с вашим непосредственно родом, да. Какой-то, ну, какой-то знаменитый в вашей семье человек, да, который уважаемый, но усопший, да, давно минувший. Ну, то есть это не ваш современник, явно. Вот. С какими-то нравоучениями, может быть, пришел. Что-то ему не понравилось, ваше, не знаю, мышление, поведение, вот, что-то что ему вот задело его, он пришел, чтобы вас получить, вот, обучение, тут идет карта, да. Для некоторых информация такая, что там, где вы побывали незадолго до этого сна, вы, возможно, не совсем красиво себя повели, да. Находясь в чужом монастыре, да Ну, то есть это я сейчас метаморфично Изъясняюсь Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю То есть это, может быть, вы ездили куда-то В какой-то заповедный лес там, Или какое-то место особенное, да И, возможно, не совсем правильно сами, Ну, там себя повели, да То есть, не знаю, может, как-то громко себя вели То есть немножко Опозволили больше, чем нужно чем там заведено, то есть, да, и тоже, может быть, с этим связано. Я бы вам что посоветовала? То есть эта карта, опять же, она предупреждает вас о том, что какие-то границы были нарушены, да. Тут либо вас, ваши границы, да, нарушены были, либо вы чьи-то нарушили границы, и поэтому я бы вам тут посоветовала, судя по этой карте, да, во-первых, принести извинения, если были нарушены вами границы, да, ну, просто в космос куда-нибудь про себя там скажите, там, да, если вы действительно чувствуете себя где-то неправым человеком, вот. И, надеюсь, это не было связано с чем-то таким потусторонним, скажем так, да, потому что если это так, ну, то есть... Но вряд ли вы так просто отделаетесь. Только в случае, опять же, я уточняю сейчас, если вы нарушили какой-то вот э, уклад порядок, да. Если нарушили ваши границы, то я бы посоветовала вам просто поставить защиту, то есть, да, или если в реальной жизни, то вот скорее всего, э, оградить себя от неприятностей, да. То есть, а каким образом, например, э, ну. Из, из примитивного могу пример привести этот, не ходить там в темных переулках в ночное время суток там, да, где вы можете себя подвергнуть опасности потенциально, да, вот об этом речь. То есть несусь туда, где ты знаешь, что может быть неприятности какие-то, вот об этом речь идёт. Так, все, нас ну, ну, с вами закончила, так, давайте следующий время. Это что у нас седьмой, да? Седьмой, восьмой, восьмой вариант. Десятка земли. Тут какой-то прибыли речь идет. О каких-то хороших новостях в вашу сторону. Ну, именно для вас очень значительных. О каком-то поступлении предложений. Знаете, тут двоякая на самом деле карта. Сейчас я извиняюсь, мне надо промочить горло. Двоякая ситуация в том, что для некоторых ситуация такая действительно очень благоприятна. Для других же может быть так, что к вам поступит некое предложение а просьба, да, из серии «Подсоби мелок». Что-то тяжко моя ноша, да? О чем тут говорится, типа, не будь лохом, да, цени себя. Ну, потому что вам могут, типа, сказать, помоги, да, и серии сделай все за меня, да, по факту выяснится. Потом уже, а вы уже как бы все согласились. А дальше уже в убыток будете все делать для себя, но на благо другого какого-то человека. Поэтому тут надо тоже взвешенное решение иметь. Но для других это может быть реально какая-то перспектива. Если вы, допустим, выбираете в плане, куда пойти работать там, то есть не то, что прям куда, а если вам предложение поступило о новой работе, то, в принципе, имеет смысл его рассмотреть, да. Потому что, ну, там действительно перспективы, и они э, не заоблачные, а вполне себе реальные. Вот... На этом я с вами все. Давайте следующий вариант. Девятый. Что у вас? Какой сон? Что он себе нос? А, тут энергия новой жизни идет. То есть, а... скорее для беременных, я тут могу сказать, или для людей, которым в скором времени... Ждено, да, стать родителями, там, то есть вы ожидаете пополнения в семье, то есть я тут об этом. Возможно, это душа вашего ребенка к вам во сне пришла. Вот это предзнаменование того, что появится у вас новая жизнь. Это не обязательно может быть прямо ваш непосредственно ребенок, да, сын почему-то у меня идет энергия мужская такая немножко. Это может быть, не знаю, новое домашнее животное. То есть ну, новый член семьи. То есть, да, он не обязательно в виде человека может прийти. Может прийти в виде какого-то существа. Поэтому тут об этом речь идет. Новая жизнь. Карта об этом говорит. Пришла душа, короче, которая хочет воплотиться у вас тут. Ну... Вот так вот. Давайте десятый вариант. Что у вас спасло? Тут карта говорит о каких-то переменах. Которые грядут у вас в реальной жизни, да, в скором времени, пусть небольших, но это запустит какую-то цепную реакцию, да, после которой вот ваша жизнь очень сильно, кардинально поменяется. И самое интересное, что у вас для этих изменений будет достаточно энергии, да, чтобы их реализовать. Все просто будет зависеть от вашего выбора. И у вас выборов тут очень много будет, которые вы сможете осилить. Как там эта фраза есть? Дорога осилит идущий, да, вот тут про вас, про это, вот говорится. Для некоторых кардинальная вообще, то есть смена места, событий и всего остального, то есть, да, абсолютная интеграция во что-то ну, совсем просто другое, что вообще поспособствует какому-то разрыву неких старых э, знакомств, два отношений, взаимоотношений. Вот об этом еще может быть речь. То есть э, тут смотрите, если вы э, дорожите не, некими людьми да, в своем ближнем круге, то вам нужно... Этих людей, да, ну, при себе держать, скажем так, да, потому что вот это цунами энергии вот это изменений, да, в вашей жизни, она может просто вытолкнуть у, у вот этих людей из вашего вот это окружения, потому что, ну, просто так жизнь разведет, поэтому, если какие-то люди для вас важны, и вы хотите с ними остаться и продолжать коммуницировать, то по возможности не забывайте о них. Почаще, почаще старайтесь встречаться, проводить время вместе, чтобы энергия да, вот этих изменений, она как-то не вытолкнула их из вашего поля. Так, на этом я заканчиваю. Обязательно комментируйте, да, оставляйте свои мысли, предложения по поводу новых раскладов. А также подписывайтесь и до следующего видео. Всем пока-пока.